Будем начинать нашу виртуальную экскурсию по доске мира. Меня зовут Марина Бочарова. Для тех, кто со мной, может быть, не знаком, на всякий случай я представлюсь. Сегодня хочу вам показать а, те возможности, которыми обладает эта доска, чтобы вы тоже понимали, насколько для вас актуален этот инструмент. Итак, я вам уже задала вопрос о том, каков ваш опыт использования работы а, на доске мира, создания материалов. Может быть, вы а, пока только присматривайтесь к ней, может быть, пока только слышали и поэтому хотите посмотреть и решить, нужно ли вам это или нет на ваших онлайн занятиях. В нескольких словах расскажу о своем опыте использования доски мира. Начала я ей пользоваться примерно год назад и, кажется, вроде бы прошло не так много времени, но я уже ее использовала в таких разнообразных контекстах и очень интересно, насколько быстро вот прогрессировали мои навыки. Училась я сначала сама пользоваться этой доской, а потом уже проходила и мини-курсы, смотрела много вебинаров, в том числе и на английском языке, поскольку вот все, что связано с доской мира, оно не русифицировано. У них весь сервис, вся информация, все вебинары, которых много, все на английском языке и в видеоформате, где они рассказывают, и в письменном формате. И доску мира я изначально использовала в контексте учебного курса для преподавателей больше как, знаете, такую демонстрацию экрана и коллаборацию участники на ней практически не делали тогда на первом потоке курса. Больше это было для демонстрации материалов вместо презентации, потому что больше интерактива, и мне показалось, что это более интересно и более красиво. После этого я уже начала, поскольку также мы перешли в дистанцию с университетом, вот мой четвертый курс маги... и магистры, им нужно было также заниматься онлайн и бизнес английский, Речевые навыки, тут уже никакие презентации бы меня не спасли. Поэтому мне пришлось думать, как мне использовать возможности мира для организации работы. Не так, чтобы просто я их развела по залам Zoom, но чтобы у них было что сделать и что-то перед глазами. И также мы работали с ними на мир, но уже в коллаборации. Осенью нас также перевели в дистант, но э, за, за прошедшие несколько месяцев я уже успела развить свои навыки. И э, дальше уже мы работали командами, и мои четверокурсники, и задания, которые я делала для разговорного клуба на английском языке, и э, с преподавателями на занятиях по, по, по интерактивным форматам работы онлайн и по Доске мира. Первый раз я курс по Доске мира провела в декабре прошлого года и с тех пор вот уже трижды я его проводила, и приглашали меня проводить, и сама собирала группы, потому что действительно очень большим интересом пользуется этот инструмент. Почему же это так? Я включу презентацию, точнее, это даже не презентация, это демонстрация экрана, и сейчас вы видите вот, первую буквально страницу в моем аккаунте Миру. У меня аккаунт, у меня их два на самом деле, один из них обычный, простой, бесплатный аккаунт, там есть ограничения по количеству досок. И здесь вот если, например, переключусь на себя с бесплатным аккаунтом, видите, вот всего четыре доски, при этом одна из них будет неактивной. И одна из них это, то, ну, так скажем, доска, с которой, которой со мной поделились. А когда я переключаюсь на другой аккаунт, который называется образовательным аккаунтом, у меня, он тоже бесплатный, но при этом вы посмотрите, вот это количество досок, и я могу добавлять бесконечное количество досок с практическими всеми функциями, которые есть на платном аккаунте. Если вы работаете в аккредитованном образовательном учреждении, то есть в первую очередь это, конечно, государственные школы, колледжи, вузы, то есть это может быть еще какое-то учреждение, но обязательно государственная аккредитация, и вы предоставляете эти документы. Вы можете также получить аккаунт для образования, который будет для вас бесплатен, и они сейчас не ставят никаких ограничений для преподавателя по количеству времени использования. Ограничения есть только по количеству участников. 100 человек в команде на образовательном аккаунте. Ну, знаете, добавляя студентов, поработав с ними над каким-то проектом или курсом, вы потом их убираете из команды. Либо через ссылочку Даете им ссылку, и они заходят на ваши доски. То есть это все вопросы э, решаемые. У студентов также есть возможность зарегистрировать свой бесплатный аккаунт, но студентам его дают на два года, также если это студенты аккредитованных образовательных учреждений. Когда я читала ваши ответы на вопросы анкеты при регистрации, в основном я видела, что опыта работы, ну, видимо, не очень много с доской мира и с интерактивными онлайн-форматами. Либо кто-то отмечал свой уровень, оценивал как средний, но писали, что хочется посмотреть, что еще нового можно сделать на этой доске. И сейчас я бы как раз и хотела вам показать разные варианты. Итак, давайте начнем. Доски знакомства. Некоторое время она подгружается, но в чем вот такое большое преимущество доски Миру по сравнению с какими-то другими инструментами, например, Google слайдами или документами? Она ну, практически бесконечна, хотя некоторые люди, работая на ней, например, полгода и постоянно добавляют туда материалы говорят, что нет, конец все-таки есть. Но сейчас я буду вот я со стационарного компьютера, я буду мышкой вот колесиком прокручивать и увеличивать, и уменьшать, вот как только полностью сейчас все загрузится. Сейчас это все маленькое, но очень легко. Вот я сейчас уменьшаю, видите, как будто мы в космос улетаем. И пространство, оно вот реально, сколько бы, чем больше добавляешь, тем такое ощущение, что оно становится больше. Но сейчас я мышкой покручу и приближу все. Сейчас мы попали с вами на так называемую тренировочную доску, Которую я обычно даю участникам моих курсов полный интерактив прям предоставляю в их распоряжение, и участникам курсов по доске миру. Попадая сюда, обычно я настраиваю доску так, что участники попадают на вот примерно такой вид, и тут сначала дается общая информация, но практически сразу же появляются инструкции, как можно перемещаться по доске. То есть вот фактически еще даже пока не начался курс, человек только оплатил участие, и сразу же автоматом приходит письмо, в том числе ссылка на доску. Сейчас я вам дам ссылочку, и все желающие могут перейти по ссылке на эту тренировочную доску и попробовать, что будет происходить. А я, по ходу буду комментировать. Зажимаем либо пальцем, если у вас тачскрин, экран, либо кнопкой, левой мышкой кнопки, и просто перетаскиваем. Чтобы увеличить, уменьшить, вот как я это сейчас делаю, нужно колесо мышки прокрутить или пальцами. На самом деле, когда мы перемещаемся по доске, мы видим все инструкции. То есть базовые функции здесь описаны. Как я использую эту доску? Для того, чтобы обучить студентов в самостоятельном режиме. То есть все инструкции уже на доске, в том числе стрелочки, которые показывают, куда перемещаться, что нужно сделать, чтобы это получилось. И пошагово, читая инструкции, уже можно за 10, максимум 15 минут освоить какие-то базовые функции и пройти вот по этому кругу несколько раз. Если вдруг у вас сейчас какие-то сложности, вы можете написать вопрос или включить микрофон и сказать, скажу так, по поводу браузеров. По большому счету не столь принципиально. Раньше считалось, что в Google Chrome лучше всего работает мира. Но на самом деле самое важное, чтобы не был встроен плагин переводчика там, с русского на английский или другой, другие, на другие иностранные языки. Вот тогда вы не сможете, например, писать на доске. Это все будет стираться, ссылки не будут работать как надо. Но обычно работает нормально на всех браузерах. Мы перемещаемся по инструкциям вплоть до, например, вот таких вот стрелочек, я сейчас увеличила, чтобы четко нажать. Если вдруг не получается нажать, мы смотрим на панели. И вот такая стрелка слева вверху показывает, что сейчас мы активировали именно выбор какого-то объекта. Я нажимаю, я могу попасть сразу, например, на тренировочную площадку. И на тренировочной площадке специально все уже сделано так, чтобы студент, попав сюда, задал себе вопрос, так где инструкции? Ага, вот они слева внизу, справа внизу, но они маленькие. Но до этого уже были данные инструкции, как переместиться и как, покрутив колесико мышки или пальцами раздвинув экран, можно приблизить инструкции, прочитать их и выполнить задание. На самом деле тут есть определенные задания, которые можно выполнить, и как вы видите, уже некоторые... Люди их выполняли. Можете также присоединиться к этому и вы. Единственное, сейчас я проверю настройки доступа. Да, доска полностью открыта для редактирования. Цель сегодняшней нашей встречи это больше показать вам разные функции. Я вас сейчас не буду подробно инструктировать, как создать стикер и так далее. Если вы хотите, вы просто после нашей встречи или завтра вернетесь по этой ссылке и проделаете это. Итак, ну и таким вот образом, то есть вы можете своим студентам. Провести их по нескольким этапам, дать разные инструкции, прежде чем начнется, например, какое-то ваше задание. Это один из способов. Давайте посмотрим, что еще можно сделать. Предлагаю сейчас перейти, ну, например, на доску с занятиями, с заданиями для бизнеса английского. Они у меня здесь созданы на, фактически, практически на целый год четвертого курса, сейчас они загрузятся. Первая часть, вот которая сейчас у нас открывается, первая часть была создана год назад, и тогда тут заданий на коллаборацию было минимальное количество, больше мы общались со студентами, и иногда я их разводила по сессионным залам с заданиями на МИРУ, но больше по сессионным залам они расходились ради разговорной практики. Итак, давайте посмотрим, что здесь есть. Вот, например, находясь в зуме, демонстрация экрана, так же как сейчас, я могу показывать это, ну, как будто бы в аудитории мы были, я показывала на проекторе. Если вот такую доску, фрейм, так называемый, если я его, предположим, скопирую и создам, предположим, в 10 экземплярах, это делается очень легко. Он мне не закреплен. Вот я его, например, либо могу его скачать как картинку, либо duplicate сделать точную копию абсолютно всего, что на этой, в этой рамке есть. Давайте попробуем. Он просто окажется немножко вот в другом месте. Мне потом нужно будет, ну, так скажем, например, создать определенное место, где я хочу 10 копий таких сделать. Затем я могу запрограммировать так, дать ссылку на этот фрейм. Конкретно, не так, чтобы на всю доску. Конкретно на этот фрейм я даю ссылку одной группе. Создаю такой же, копирую ссылку На этот фрейм даю другой группе они расходятся по разным комнатам в зуме и общаясь между собой при этом выполняют задания на разных фреймах потому что фреймы им назначены разными ссылками я это удалю так, я еще лишнее удалю и мы вернемся к типам заданий посмотрите что еще можно сделать вот например задание на сортировку. У меня есть, ну это по, по, по прохождению собеседования о приеме на работу. Вот типичные вопросы, которые могут прозвучать на собеседовании. Задание распределить, рекомендации, как отвечать на эти вопросы по вопросам. Если я считаю, что вот она рекомендация, относящаяся к этому, я ее переношу сюда. И постепенно из такого внутреннего хаоса начинает вырабатываться какой-то порядок. Опять же, если я хочу, чтобы мои студенты это выполняли по группам, то я выделяю весь фрейм, через функцию Duplicate создаю копию, располагаю либо рядом друг с другом. Если не хочу, чтобы они подглядывали, далеко на доске я могу расположить их. И на каждый отдельный фрейм беру конкретную ссылку индивидуальную, студентов развела по группам по залам в зум и в каждую группу дала свою ссылку, и они работают. То есть одно и то же задание выполняет каждая группа. Может быть, это пара, может быть, три четыре человека. Это дальше уже все зависит от моих методических задач. Точно так же на занятии мы можем смотреть видео, не переходя никуда. То есть в чем огромный плюс доски Миру? По сути, она как агрегатор может. Работать. Не только то пространство, куда можно вставить невероятное количество всего. Я еще покажу, какие заранее подготовленные упражнения можно вставить сюда. То есть это реальный агрегатор. Мы можем создать очень хорошо структурированное учебное виртуальное пространство. Главное научить студентов, как оперировать этим пространством, как не потеряться, как, например, нажав слева, увидеть весь список фреймов которые вообще существуют на этой доске, не по доске ползать, потому что иногда такое впечатление создается, вот мы заходим, огромное пространство, там уже что-то есть или ничего нет, и что с этим делать? Когда фреймы уже созданы, мы их можем найти слева, например, просто нужно знать, где их найти. Или мы можем по поиску ввести ключевое слово, и нас, нам покажут это. А если преподаватель заранее позаботился о такой вещи, ну правда, здесь у меня она не оформлена, я в другом месте покажу, как notes, uh, «notes», то можно гиперссылки и темы вот сюда вот, то есть это будет вообще план доски, и студенты, зная, где найти этот план доски, по гиперссылкам очень быстро будут переходить. Плоды до того, что вы, вы указываете там даты занятий, и они по ссылке приходят на нужную часть доски. Мы можем посмотреть э, видео. Вот сейчас оно начнет проигрываться. Amy, Я приближаю, удаляю, и посмотрите, не теряется качество. То есть текст виден прекрасно, даже когда, ну это вот мною написанный текст, прямо здесь вбитый, ну, точнее написанный там в орде, например, но э, скопированный и сюда вставленный. Или здесь я могу вот через функцию текст э, его вставлять, что картинки, которые я вставила, ну это сама картинка такая, но в целом при приближении обычно качество не теряется. То есть, например, слушали они подкасты, и я им создаю для классификации. То есть вот вписанного не было, это все в процессе обсуждения появляется. Стикеры, предположим, повторение лексики. Также стикеров не было, но на занятии я говорю: давайте от каждого с каждого сейчас по одной интересной фразе, или там по две интересные фразы. И, вот, пожалуйста, через, например, bulk mode когда сразу много. И я пишу, например, если, я, если у меня группа маленькая. 4-5 человек, такое бывает, не в университете, но, например, в группе подготовки к экзамену. То есть я могу писать сразу одно слово, там следующее слово, третье, могу заменить, например, цвет, пошли следующий стикеры. Когда все, мы повторили лексику, я нажимаю Done, и вот у меня тут появляется, и я их увеличиваю, уменьшаю, как хочу, переформатирую, Ну пока я это удалю. Да, картинки очень легко размещаются. То есть, большую часть, конечно, я готовлю заранее, но доска, например, для повторения ключевых слов у меня она просто пустая доска, и все это делается очень быстро на занятии. Также встроенное видео. Давайте я вам покажу игру. Это настольная игра. Поле я взяла, либо скачала, либо из какого-то учебника, это картинка, вот она вставлена, ее можно увеличивать, и опять же не теряется качество, то есть как угодно можем приближать. Картинки вплоть до того, что мы просто перетаскиваем, вот у меня открыта моя папка с картинками, и чуть левее открыта либо в браузере, либо в приложении, очень хорошее у них, даже более легкое приложение, не только мобильные, но и браузерное, ну, в смысле такое дестоповое, простите, приложение, просто чисто перетаскиванием. Можно встраивать, здесь есть функции встраивания чего угодно, но ну, в данном случае у меня поле расположено, фишечки я делаю картинками местными, это тут у нас есть либо icon finder, иконки можно найти, либо emojis, всякие улыбочки. То есть тут много всего можно строить. Вот у меня тут отдельно, правда, изначально кубик тут не встроен, но есть секретные ссылки, там в группах ВКонтакте, в тематических можно найти. Вот у меня встроен и кубик, который я могу. Сейчас покажу, как крутить. И если, например, я студентов разбиваю на группы по, ну, например, по три человека, я точно так же копирую эту игру, располагаю, Три копии игры и три группы студентов. Развожу по разным залам Zoom, чтобы они да, голосом друг другу мешали. И три человека в одном зале Zoom играют на своей доске в свою игру, трое в другом, а я просто хожу между их залами и контролирую, подсказываю вместе с ними, радуюсь тому, как все происходит. А второй вариант, если вдруг не получается, ну, например, вы не знаете, где взять кубик, можно встроить, и сейчас покажу пример, как встраивается со сторонних ресурсов. Я встроила вместо кубика изначально, пока у меня не было его, вот такое колесо. Я сама запрограммировала, что будет именно 5 цифр. Вот что нам выпало. Этому игроку выпала четверка. Он берет фишку. Перемещает ее на старт и ходит. Ходить человек сможет только если я дам ссылку на эту доску, на конкретный фрейм и с, с возможностью редактирования с доступом. А потом после занятия, например, я закрою доступ, если я не хочу, чтобы студенты что-то еще сдвинули. Но а, здесь есть возможность закрепить все. Вот у меня уже... А, нет, нет, у меня не закреплено. И вот я на замочек сейчас поставлю. И чтобы... Дальше, то есть теперь я двигаю доску, доску целиком, а отдельные элементы вот этот я не смогу сдвинуть, он у меня закреплен. То есть я закрепила все, что студенты не должны сдвинуть и запустила их на доску. Ну и дополнительные задания, например, не просто походить и поотвечать на эти вопросы, а обязательно выбрав какую-то цифру, открыв и использовав это слово. То есть превращаем это еще в языковую игру. В первом семестре уже гораздо более интерактивные задания я для них создавала, когда они работали в командах. То есть здесь я парковала, ну, даже не столько парковала, просто информацию с ролевыми карточками для ролевой игры закладывала, но ролевые карточки у них были еще в виде файлов. Я им высылала, но здесь просто для напоминания, например, им давала. Здесь же, посмотрите, гиперссылки, потому что, когда мы вместе просмотрели короткое видео, я их попросила ответить на вопросы, но в командах. Поэтому работать надо в командах и все переходят по ссылкам. Иногда я вам потом еще чуть позже покажу я прямо на стикерах пишу какая группа, на какой стикер должна нажать, чтобы перейти в свою, в свой, например, Google файл и там писать свои ответы. И так они, например, писали письменные у меня работы. Или вот вы видите пример, когда я продублировала одну доску. Сначала она была там вся в разнобой, вот так вот. И здесь надо было сделать классификацию. Разные стадии э, процесса принятия решений. Вот эти разные стадии, они еще не дописаны. То есть расположите в нужном порядке и допишите. Одна группа пошла в один зал. Я им дала ссылку на эту доску. Вот они расположили и дописали. И вот они примеры, когда каждая группа работала над своей доской. А после этого они ушли делать кейс-стади. Сейчас здесь все проявится, подгрузится. Причем посмотрите, вот кейс-стади делался по группам. Разные ссылки даются для, подгру... для, раз... для каждой подгруппы. И какие-то напоминалочки я вот сюда вот им добавляю, чтобы они это могли обсуждать. Все перед глазами. Дальше письменная практика. Напоминание формата. Общее. Быстро обсудили. И затем нужно в письменном виде выполнить задание. На этих стикерах гиперссылки. То есть каждая команда... По гиперссылке, при нажатии она появляется, по гиперссылке переходит, куда запрограммировала я. А я им заранее создала разные Google файлы. Там есть своя табличка, там есть уже шапка, там есть, например, напишите свои имена, у вас есть 15 минут на выполнение задания. После выполнения нажмите на такую-то ссылку, чтобы вернуться снова, например, там, на общую доску. То есть все это заранее запрограммировано, студентам остается только переходить. Когда у меня следующая группа да, с такими же заданиями, я просто ссыл, ссылки даю, вот сюда устраиваю вот ссылки на другие Google файлы, которые чистые. Либо, в принципе, я могла бы вот сюда вот рядышком написать команда, например, группа 2, команда 1, группа 2, команда 2 и так далее. То есть это можно заранее запрограммировать и для следующей группы. Просто переходят по другим ссылкам. Вот, очень удобно. Например, я задаю несколько вопросов, а здесь нужно наклеить стикер. Или же стикер я, если, например, я их не обучала заранее, ну, студенты четвертого курса очень быстро осваиваются, они только заходят на доску, я им только начинаю давать инструкции технические, они уже пишут на стикерах. То есть это происходит, конечно, у них очень быстро, но предварительное обучение, безусловно, нужно. И вот, пожалуйста, ответы даются, например, унифицированным цветом. Так. Ну, вот также пример досок, которые разным цветом раскрашены, потому что... Одно большое задание было разбито на кусочки, и каждый кусочек давался одной группе. То есть какие-то идеи по поводу переговоров. В, да, в разных форматах выписать. А ну, вот перед Новым годом мы с ними уже для настроения наряжали елку, каждый создавал свое украшение, писал пожелания к Новому году, ну и мы на хорошей ноте заканчивали. Хочу посмотреть на ваши вопросы. У меня все студенты зарегистрированы в МИРА или платный аккаунт, чтобы все могли редактировать доски? У меня аккаунт вот этот образовательный аккаунт, то есть все функции платного за бесплатно, поскольку я преподавать аккредитованного учреждения университета. Я предоставляла документы, в течение 10 дней они рассматривали, и через 10 дней у меня был доступ. Поэтому студентов, студентов им не обязательно регистрироваться. Если у вас аккаунт бесплатный, у вас, во-первых, всего три доски, создавать вы можете больше, но только три будут активными, причем вы не можете выбирать, к сожалению. Более старые, какими не пользовались, они дезактивируются. Вот, И тут достаточно уже сложно. Поэтому реально, вот уже пять, да? Татьяна говорит, уже 5 активных, ну прекрасно, видимо, услышали <смех> стенания преподавателей. Вот. И тогда, чтобы студенты могли работать, редактировать доску, их нужно желательно заранее, то есть просто ссылочкой не получится, как я вам до этого на желтую такую доску тренировочную дала, не получится. Вам нужно заранее их имейлы внести в список вашей команды, и только тогда они смогут редактировать. Вы дадите им такое право, они смогут редактировать. Занятие закончилось, вы забрали у них право редактировать у всей команды, но в бесплатном аккаунте они получат доступ, как члены команды, ко всем вашим доскам и смогут редактировать все. То есть это, конечно, большой минус, если вы не уверены в студентах. Но, то есть тут такие вот ограничения. Видео отражается как кубик, и не видно, что это видео. Если вы про кубик, то он как кубик отражается. Сейчас мы найдем. А видео у меня было встроенный круг, крутящийся. То есть вот то, что встроено, это могут быть карточки, Quizlet, это могут быть интерактивные задания, которые вы на других платформах создали. Большинство сюда встраивается. Вот, вот круг, сначала вроде как видео, а потом оказывается, что это круг. Но я в инструкции пишу, «The will можно еще стрелочку сюда взять, нарисовать, чтобы понятно было. Как зарегистрировать образовательный аккаунт? Потом, когда буду рассылать видео, я дам ссылку прямую, но вы можете в поиске набрать следующее. «Metal Education», потом там процедура регистрации, предоставление документов, подтверждающих, что вы работаете, в этом заведении должен быть, если вы будете регистрироваться, если у вас есть mail вашего образовательного учреждения, официальный такой, не Mail.ru, не Gmail, то сразу с ним регистрируйтесь, поэтому это необход... потому что это необходимое условие. Вот буквально сегодня слушала их очередной вебинар, они говорят, что если вдруг ваше учебное заведение не использует вот такие домены свои, мы готовы рассмотреть, то есть присылайте все другие и там список подтверждающие документы. Так, еще вопросы. Так, Татьяна берет кубик из YouTube, уменьшает экран и видео на доску, ну да, как вариант, почему бы нет. Так. Как добавлять студентов? Я боюсь, я сегодня не успею. Наша с вами цель, это очень кратко, чтобы я вам показала, вот вообще, что, насколько разные функции есть у мира, чтобы вы поняли, вам это надо или нет. А на конкретные инструкции, конечно, у нас сегодня уже времени не будет, потому что запросы могут быть очень разные. Так, что бы я вам еще хотела показать? Давайте я вам покажу а, чуть более интерактивные варианты. А, Кто-то, возможно, из вас уже присутствовал на моей игре содбис, а, и тогда вы знаете ее. Здесь у меня собрано несколько больше таких интерактивных видов деятельности для разных возрастов, причем. Посмотрите, это со мной поделилась коллега, для детей она делала, я две штучки у нее сейчас взяла на эту доску. Вот, например, сейчас я подцеплю, это как фонарик. Нужно найти слова и выбрать и выписать только те, или назвать вслух, которые про Новый год. Вот, например, stalking, candle, Бубл, И вот так вот подсветочка идет, ну и деткам интересно. То есть учитель двигает, а они там хором это выкрикивают. Или вот она, например, играет с карточками, часть из них можно закрыть. А, вот, ну тут, честно говоря, вот не вспомню сейчас а, точно правила этой ее игры. А, то ли, что с чем сочетается в каждой строчке. Ой, не закреплено. Что с чем сочетается у нее? Да? Угу. А, Оля, Да. Да, я играла в ага, я, поняла. Я, играла. Угу, угу, я поняла. Хорошо. Так. Еще хочу сказать, что у Мира есть очень много отличнейших бесплатных шаблонов. А Вот один из них, но я его адаптировала под себя. Во-первых, мне нужно было его сделать для коллег. Вот как раз был курс по Мира в январе, в декабре. Это январская. И там были преподаватели не только с английским, а все шаблоны Мира на английском, но ну, за редким исключением, когда их уже русские делают и добавляют в общий пул. И вот здесь у нас была игра в группах, в мини-группе нужно было узнать, что в группе общего, ну такой, знаете, icebreaker, и, соответственно, человек говорит, так, я хочу вопрос номер 4, ну давайте возьмем стикер, уберем, прочитаем этот вопрос, Но это для преподавателя все было заточено, поэтому все такие, причем я им заранее говорила, что есть категории вопросов вот голубые о профессии то есть можно заранее решить какой о жизни или всякое разное и вот мы отвечаем они отвечают и должны выявить что же у этой команды есть общего время ограничено здесь вот на стикерах нужно было написать за сколько за семь по минут да, за 7 минут что объединяет людей в команде и вот на стикерах, и мы смотрели, кто быстрее с этим разберется из команд. Или вот игра Sotheby's, ролевая игра, которая запаркована прямо на миру, с перемещениями, с кнопочками и со всякими стрелочками, нажимая на которые, участники уже переходят в нужные комнаты, так скажем, условные комнаты. Но прежде ага, чем ну, играть ну, в эту ну, игру... Наскальное удовольствие, игра в сортбис. Спасибо. Да, да, Татьяна, я помню, да, вы участвовали. Сначала, правда, эта игра, она вообще на английском была изначально сделана. На русский я ее переводила только вот для того, чтобы показать преподавателям, коллегам, как можно пользоваться еще доской мира, насколько интерактивные задания можно здесь сделать. То есть сначала у нас была презентация, и сейчас я как раз хочу вам показать, что презентация встраивается в доску мира. И я могу, если бы я вот сюда сейчас нажала, то у меня все э, странички бы вот так раз, два, три, четыре разложились. Ну, давайте попробуем. Э, например, я хочу все извлечь страницы презентации. И вот сейчас у меня все. Ну, оно ложится, оно выискивает свободное местечко. Сейчас они все подгрузятся, и вот так вот они лягут. А дальше я вольна перемещать их куда угодно. Вот. Но поскольку мне это не нужно, я сделаю отмену. И удобнее скорее, если вы хотите презентацию показывать прямо с миру на занятии, сделать следующее. Просто пролистывать вот с первого и дальше Вот я увеличиваю, дальше как мне нужно, могу подвинуть. И дальше пролистываю вот таким вот образом задерживаю насколько мне нужно. А, то есть это, например, на одном занятии. Далее. Я могу дать им время на повторение лексики. Либо в качестве домашнего задания, либо прямо на занятии. Дальше мы смотрим методически, как это встраивается в урок. У меня заранее подготовлены карточки на Quizlet. И вот. Вот можно выключить звук, можно включить. То есть карточки какие угодно. С картинками, без картинок. Здесь у меня встроены карточки Quizlet. Это просто иллюстрация, сейчас не буду пояснять. Здесь встроено задание на Wordwall. Если, коллеги, вы пользуетесь, то знаете, что там можно лексических заданий масса. Сопоставление, все что угодно. У меня достаточно простое задание встроено. Можно в маленьком формате, можно в большом. И сейчас мы будем смотреть. И, например, в парах, в парах, в тройках я развожу их по разным залам Zoom, и обсуждается, можно ли считать вот то, что они на карточках видят, искусством. Здесь тема современной искусства. Естественно, все это обсуждается на английском, Ну, как вы видите, то есть это, здесь нет лексической работы, но поскольку это World Wall, она вполне могла бы быть. Можно строить любые диаграммы, но точно так же я могу встроить Смотрите, mind map, интеллект-карту прямо на миру. И я могу начать печатать здесь. И очень часто я делаю такую коллаборацию прямо на занятии. То есть я ввожу, например, только название темы или тему и несколько подтем. И если у меня введено, предположим, несколько подтем. То дальше я прошу студентов в разных группах, предположим, одни работают над этой подтемой и расширяют ее, добавляют идеи, другие работают над следующей подтемой. Они знают, да, то есть я им четко называю, и э, тут расширяют уже свою часть диаграммы. И в течение 10 минут у нас прямо на доске Миру появляется большой такой паучок, жирненький, с огромным количеством идей, который сразу у всех перед глазами, э, и все работают одновременно, все обновляется в режиме реального времени. И вот, собственно, игра Sotheby's. Я думаю, что наверняка я ее буду проводить еще раз, поэтому, если вам интересно, отслеживайте и как-нибудь присоединяйтесь. Небольшие элементы квеста. Иногда мы просто то есть, читаем информацию на слайде, потому что это вводный такой загруз в игре. Но тут есть вот такие вот ссылочки, по которым мы перепрыгиваем на нужное место. Или даже, вот предположим, люди должны разделиться, и каждый идет в свой зал. На аукционе Сотбис. Вот мы перешли в этот зал. А другой человек пришел в другой. А теперь мы должны собраться в кафе. Нажимаем на голубую стрелку. И вот мы уже попадаем в кафе. А после этого, ну, то есть, вы понимаете, что я сейчас очень быстро пробегаю, команда должна посовещаться. И смотрите, куда мы попадаем. Мы уже ушли с доски мира, потому что я заранее приготовила, опять же, Google. Документ. Но здесь, поскольку игра была, я еще это не удаляла. Вот здесь есть то, что команда уже писала в качестве своих ответов. И там, не успела вам сказать, там была ссылочка, по которой мы возвращаемся обратно на доску мира и попадаем в зал аукциона. То есть по ссылке я сейчас вас вручную перевожу. Но мы попадаем в зал аукциона и потом мы узнаем, что, собственно, произошло. То есть на самом деле перемещение по доске запрограммировано через те ссылки, которые заложила я. Даже чтобы почитать дополнительную информацию, человек переходил по ссылке, а потом, чтобы вернуться обратно, тоже нажимал и возвращался в то место, которое запрограммировала я. Когда я в самый первый раз проводила эту игру, у меня было прям... Значительное количество технических накладок, потому что вот были такие тонкости, о которых я тогда не знала. Вроде бы все работало, мне казалось. Я проверила раз пять. А потом в последний момент перед игрой, перед игрой решила на замочек поставить. И этот замочек сломал все ссылки. Теперь я это знаю. Теперь я сначала ставлю замочки, а потом делаю ссылки, либо замочки не ставлю. Есть тоже такие тонкости. Вы видите, да, огромное количество всего. Можно э, делать что-то как целая группа. Можно делать задания индивидуальные, то есть вставили мы, например, Wordwall, я не буду возвращаться, Wordwall, Quizlet, и каждый ученик делает это индивидуально, и никто никому не мешает, потому что в Quizlet да, по одной ссылке, то есть это индивидуальная всегда работа, индивидуально каждый повторил в своем темпе, мне не надо демонстрировать экран, достаточно просто показать, где это заложено. И если, например, все потерялись, то вот я сейчас, например, возьму, зайду на эту тренировочную доску еще раз. Кто-то тут еще остался. Если вдруг у кого-то она открыта, вы сейчас увидите такую вещь. Где бы вы ни были на доске, вот эти вот пять человек, а я вижу, кто здесь, да? если вы не зарегистрировались, пока вы у меня как гест идете, но... Если вы заходили бы под своим именем, я бы точно знала вас поименно. И сейчас, кстати, мира, вот буквально недавнее обновление у них, это а, можно уже прямо в процессе каждому из вас поменять свое имя. Я пока не пробовала, вот сегодня только увидела. А, Где-то должна быть функция, а, чтобы не просто быть guest builder, guest creator, а какое-то свое имя прямо по ходу написать. И вот сейчас я вас всех соберу здесь. А, а сделаю я это... Так, я нажму на свою картинку и скажу: все ко мне, bring everyone to me. Хотите вы или не хотите, но вы попали на тот вид, который у меня. Это удобно, если люди немножко подрастерялись, да, ученики, и нам их нужно собрать. Либо я могу только, вот я сейчас, например, уйду в другое место, я могу подозвать к себе, а, ну, пока вы да, за мной бежите, я могу а, только одного конкретного человека, но. Сейчас мне это делать неудобно, поскольку вы не зарегистрированы под своими именами, я не знаю, кого мне приглашать к себе. Если же вы потерялись, вы всегда можете нажать на мою картинку вверху, она там стационарная, и вы попадете туда, где, нах где нахожусь я. Вот можете попробовать, нажимаете, и вы будете видеть абсолютно то же, что я. То есть если я говорю, вот вы должны были сейчас здесь, там, где я нажали, или я вас подозвала, что очень удобно. Так, э, Смолина Ирина спрашивает, почему вы не бегаете со всеми? Э, когда я вас подозвала, возможно, вы были уже там. Возможно, у вас был тот же самый вид, поэтому не бегаете. Вопрос от Александра: Под чем презентации можно загрузить? PowerPoint? Да, PowerPoint грузится. Презии я в последнее время не использую, поэтому не могу сказать. WordWall и Quizlet встраиваются в любом аккаунте. Разработка занятия много ли занимает времени? Объем проделанной работы впечатляет. Поначалу много, да, но всегда нужно, это также как с разработкой игр, тоже моя тема, нужно отдавать себе отчет, сколько раз вы это используете. И если вы чувствуете, что вам этот функционал нужен, то просто потихонечку осваивать и начинать с простого. Потому что здесь можно заниматься же и просто с одним индивидуальным учеником. То есть просто вот давать какие-то задания, сейчас, допустим, Допустим. Ну, давайте я возьму, например, курс профессиансии подготовки к экзамену. Там, конечно, группа, но я эту доску для коллаборации не использую, Мы с ними, у нас коллаборация другая, больше устная происходит, но мне очень удобно на ней расположить огромное количество четко структурированных шаблонов, то есть собранных из разных учебников, чтобы это не были нарезки или пойди на та страницу такую, на, еще на какую-то. То есть вот здесь вот очень много всего. Если приблизить и подождать, то она будет очень четко видно. Или вот сейчас вот самую красивую штуку покажу. Например, как писать формат ревью. Сначала я собрала из разных учебников, видите, приближая, очень четко все видно. Инструкции, обвела то, что нужно, да то есть какие-то выделила ключевые мысли. Из другого учебника уже явно видно. Но это я им даю больше как справочник, то есть красиво разложенный справочник. И вот пошли примеры. Здесь, например, стикеры, чтобы мы вместе вписывали, какая логика здесь изложения. Здесь готовые шаблоны. И ниже я уже прямо на меру вписывала, например, варианты. О чем нужно сказать, если это обзор фильма, вот об этом упинуть и так далее. И всюду могут быть гиперссылки. Вот дополнительные задания сюда же встроены. И чтобы хороший ревью, обзор написать, нужно много читать похожих. Соответственно, вот гиперссылки, по которым, если я стрелочку активирую, можно перейти и почитать, например, в New York Times что-то. Я сейчас не буду переходить, но вот ссылка то есть и мы пошли в New York Times читать все это на доске. То есть если студенты понимают, как это устроено, что, например, открываем ноут слева, и по крайней мере большие блоки, нужен нам Speaking, мы раз, и сюда вот переходим на Speaking. Нужен нам Reading, мы переходим на Reading, уменьшаем, и мы видим, что вот у нас здесь, пожалуйста, задание уже находится. Если студенты умеют пользоваться навигацией, то для них это полноценно, вот понимаете, весь курс. Абсолютно можно выложить, можно красиво разными цветами оформить, а можно взять шаблоны готовые и оформить, смотря с каким возрастом вы работаете, ну, мне кажется, вот такое понравится, наверное, любому возрасту, оформить материалы курса в виде вселенной. Сейчас она загрузится, пока все маленькое, давайте посмотрим вообще, что у нас тут за вселенная, откуда мы полетим, сейчас она подгружается. Здесь очень много объектов, то есть много материалов курса уже заложено. Сейчас, так, так, так. А нет, оно еще загружается просто поэтому. Вот, например, здесь у нас и инструкции есть, Центр управления полетами. Здесь есть и гиперссылки на нужные занятия. То есть, вот, пожалуйста, мы здесь же раз перелетели на занятие 1, чуть уменьшили, на занятие 1 уменьшили, и у нас здесь располагаются материалы. Они здесь еще не располагаются, но они здесь могли бы располагаться. Задание 2 немножко в другой, вот здесь вот вселенной, в соседней расположено. Потом, конечно, тут уже будут еще ссылочки, как вернуться обратно. Тут есть библиотека с ссылками. Вот, то есть, и все это у меня в качестве плана заложено на боковой панельке. То есть нужно перейти сразу в библиотеку и мультимедиа-центр. Я активировала и по стрелочке вот сюда перешла. Здесь и задания, и сразу шаблончики, куда каждый человек может вписать информацию. То есть вот под каждого уже участника что-то сделано. Домашние задания заложены. То есть очень быстрое перемещение. Ну, иногда, если элементов много, нужно просто чуть-чуть подождать, чтобы подгрузилось. Могут ли ученики открыть доску вне урока, если что-то проверить и вспомнить? Если вы не закрываете к ней доступ, то да. Вот, например, посмотрите, очень хорошо интегрируются все Google, документы, таблицы, все интегрируется, все встраивается сюда. Вот у меня есть таблица гугловская, где нужно, например, было выполнять домашние задания. И можно работать прямо в ней, не выходя с мира. Но единственное, вот только нужна авторизация. Вот, то есть я разрешаю синхронизацию с Google Drive. Нет, все, это сейчас будет процедура, не будем сейчас этим заниматься. Но если есть синхронизация, то в таблицу пишем прямо здесь. То есть не переходя даже по ссылкам очень часто. По поводу доступа вне уроков вот есть такая синяя кнопочка Share, поделиться. И э, если я, например, просто на образовательном аккаунте через ссылку всех сюда запустила, а потом закончился курс, прошло, предположим, два месяца доступа к этой доске, э, и я закрываю. То есть я могу либо оставить доступ к View, просто посмотреть, либо с комментированием. И я вижу тогда комментарии, вопросы, э, доступ с редактированием или закончилась Закончился доступ объявленный, все, закрыла. Хочу, чтобы они пользовались и писали can edit, и тогда есть ссылка, пожалуйста. Если у вас уже команда, то вы команде уже добавленной через имейлы, открываете доступ к команде, все, осталось скопировать ссылку и отдать ее. Даже если у них уже ссылка есть предыдущая, все разрешения обновятся. То есть не нужно им даже заново ссылку пересылать, все автоматически обновляется. Вот, ну, то есть вот такая у нас может быть вселенная, а, потому, это шаблон, который я, да, я адаптировала под себя, еще не до конца даже адаптировала, но они есть здесь. А, вот, например, они, пожалуйста, вверху есть, и я могу нажать «Show all templates», показать все шаблоны. А, сначала можем посмотреть, что есть слева по функциям. Building blocks, ну это просто разные, вот, небольшие, как строительные кирпичики. Для совещаний и э, всяческих там workshops, э, голосования, разные icebreakers, чего тут только нет, и э, с монстрами, и с customer questions, и для работы команд, уже все заранее простроено с примерами. Э, давайте попробуем, ну например, mapping diagramming посмотреть. Вот вот такие разные. Выбирайте то, что вам нужно. Или, или давайте пойдем в Mirrorverse. Здесь пользовательские шаблоны, то есть неофициально официально созданные, а прошедшие процедуру одобрения шаблоны пользователей. Здесь есть разные категории. Сейчас мы до конца прокрутим. Go to Mirrorverse. Открывается в отдельной вкладке. И, пожалуйста, опять же, по функциям давайте найдем какие-нибудь игры. Игры. Ага, ну вот Icebreakers для образования есть, но их там не, не очень много, но пополняется тоже приятно. Icebreakers, вот It's a Small World, например. Сначала нам в окошке показывают, как это может выглядеть. Причем вот это окошко работает как доска мира, то есть вот плюсиком я могу сейчас все это увеличить, посмотреть, что там происходит. Если непонятно, зачем это все нужно, то я прокручиваю и читаю описание, как это использовать. Но это на английском, поэтому либо мы переводим переводчиком, если не владеем английским, либо мы им владеем, и у нас и так все хорошо, мы отлично пользуемся миром. Если мне это понравилось, то тогда я нажимаю на «Использовать», «Use Template». Решаю в какую команду. Но здесь у меня много других людей, я не буду им на доски добавлять, это просто мои коллеги, которые учились на моем курсе по Мира, и они мне показывали домашние задания на своих досках. То есть, если я на, например, Марина Бочарова с Team, у меня будет... Лишняя доска, которая дезактивирует еще одну, то есть создастся новая доска. И это не очень удобно. На моем образовательном аккаунте создастся новая доска, и все это на нее перенесется. Я сейчас этого делать не буду. Но я могла бы, например, находясь на какой-то из своих досок, просто встроить это там, на конкретной доске. Ну, давайте я вам покажу, что я вам покажу. Ну, например... Доска мира для преподавателей, из, чего, из каких компонентов строится курс. Когда я его проводила в декабре и потом в январе, там было три больших блока. Соответственно, вот у меня там на три больших занятия. Но потом стало поступать очень много запросов на то, как проводить ролевые игры, используя Миру. И тут действительно большой функционал для ролевых игр, для квестов вообще отлично. И поэтому в этот раз я буду делать четвертый большой блок. Это вот четко игры ролевые и игры настольные на Миру. А так, вот, например, предположим, находясь здесь, сейчас я свободное пространство найду, я хочу встроить какой-то шаблон. Я нажимаю на Templates, и все, что мы с вами уже видели, появляется, но только уже в рамках данной доски. Вот сейчас я выберу что-нибудь, бизнес-модель. Предположим, она мне понравилась, я могу либо уже заполненную использовать, либо пустую. Пусть это будет пустая модель, и она перенесется ко мне на доску. Ага, вот она проявляется. Вот. Какое-то время уйдет, естественно, чтобы все это заполнилось, оно появляется. Да, оно... Там, скорее всего, на, точнее, оно на английском есть, там вообще есть слова. вот. И все, что было там, находится здесь. Вы просто адаптируете под себя. Вот. Все, оно уже находится на вашей доске. Но я отменю это. Okay. Очень легко нажала сейчас на Shift, выделила все и Одной кнопкой делить я удалила все, что мне не нужно. Вот. Ну, то есть фактически вот весь этот функционал э, мы разбираем на э, практикуме по доске мира. Сначала, конечно, мы делаем обзор основных функций, которые именно для учебных целей подходят. Но ни в коем случае никакие лекции. Здесь очень много материалов и очень подробные угу. инструкции я даю. И как вот этот телепорт, стрелочку встроить, вот дословно все. это э, так скажем, чтобы были шпаргалки для участников на потом. В основном происходит это так. Я даю какой-то небольшой кусочек информации, как пользоваться там базовым функционалом, как устроена доска, и мы сразу же начинаем писать вопросы. Я показываю, где я показываю, как найти эту парковку вопросов. Вот она, парковка вопросов. Возник вопрос, но мы что-то другое обсуждаем. Нажмите, перейдите сюда. Потом уменьшите где мы там находимся? Нажмите на иконку преподавателя, вы попадете туда, где все. Вот какая у нас программа, например, только... А, ну это трех занятий сразу, да, то есть, если первое у нас обзор основных функций, как регистрироваться, какие бывают версии мира в браузере, в приложении, как мы создаем доски, то есть вообще как структурировать это, кажущееся страшным, огромное пространство, как, как делать навигацию, как объяснить это студентам. Что на втором занятии мы? Как создавать материалы? Чисто для демонстрации или для интерактивной работы? Как работать группами? Это уже большой третий блок. Как командную работу организовать? Как использовать шаблоны? Какие могут быть вообще сложности и как их предотвратить или решить по ходу занятия? Что с инструкциями? Как вообще понять, работали все или не все? Как увидеть, например, нажимаю «Activity» и поскольку здесь уже мы работали, я здесь увижу поименно всех зарегистрированных, ну здесь я сначала, конечно, много редактировала. Вот. Кто еще здесь, какая была активность, вот если прокрутить до конца, там вот стали появляться другие фамилии, да? кто чем занимался, кто добавлял, а кто, может быть, тихо сидел и ничего не делал. То есть я увижу вплоть до минуты, кто когда чем занимался на этой доске. Ну, фактически, да, вот они, материалы. И обязательно практика тут же. Мало того, что мы на занятии делаем практику в группах, и вот базовые функции, то есть которые потом, ну, с одной стороны, кажется, что это мы просто порисовали, но это освоение базовых функций мира. А обязательно прямо на занятии. Второе занятие, конечно, оно более такое массивное, там, встраивание разных материалов, и здесь уже участники также. Встраивают, делятся там, и видео, и обложки книг, мы все это обсуждаем, ну, на простых примерах, но тем не менее, чтобы уже какие-то функции потренировать. И вот там и стикеры, мозговой штурм, ответы на вопросы в группах, то есть вот такие вещи. Это третье занятие, да, тут с педагогическим колесом, там, с восстановлением целей и по блуму, и... Какие задания можно давать? Голосование. То есть решение вопросов происходит через функции мира на примере педагогических разных вопросов. Чтобы это не было оторвано от действительности, обязательно было привязано к реальности наших а, учительских будней. Итак. Александр считает, что я уже дала ответ на вопрос, как провести письменное задание для учеников? Нет, нет. Александр, я помню вашу ситуацию. У вас дети, маленькие ученики, да, то есть дошкольники и школьники. У меня нет ответа на ваш вопрос. Я, может быть, вы не видели в чате. Я писала там в WhatsApp: Здесь писать можно можно, но для этого, то есть здесь есть функция рисования, но на доске, на экране дети, что прессовали, порисовать они могут по Это можно им объяснить. Во-первых, онлайн с детьми сложно заниматься, с, чтобы они писали что-то буквами, прописями. Я не уверена. То есть я бы с детьми э, здесь занималась совершенно по-другому, чтобы они перетаскивали, Клавиатура то, -то я не Да, конечно, если у вас дети, которые на клавиатуре пользуются, то конечно, да, вот он текст. 10 десять лет. Да, 10 лет, конечно, да. Текст и, то есть, в принципе, сейчас я такой увеличу. Ну, хотя бы, смотрите, вот какое задание хотя бы, вставить, вставить букву. Да, а, это легко. То есть вы показываете, что вот есть буковка Т, это текст, что по-английски, что по-русски. Да? И главное, куда его вставить, или вы им сразу стикеры даете. Вот стикер, впишите на стикере, два раза нажмите на него, два там или три, и впишите букву а теперь эту букву картиночки там, например, подведите. То есть, в принципе, да, но писать от руки, нет, здесь этого точно делать нет, нельзя нет. или неудобно. У меня нет цели, на самом деле, заниматься чистописанием с ними. Угу. Главное, чтобы они парадигмы, в общем-то, повторяли и тренировали. Угу, угу. Да, я поняла. Да. То есть, вот, в принципе, да, можно писать на стикерах, вы какие-то картинки, они сопоставляют картинки со стикерами, буковки подписывают. Да, вполне. Так, а вот Ирина пишет, что не очень понимает, почему дети не могут писать. Дети прекрасно пишут маркером в зуме на доске. Выглядит коряво, но им нравится. Угу. Разборы слов по составу маркером, по напечатанным словам делают. Угу. Ну, то есть... Они хулиганят. Вы имеете в виду на экране, да, соответственно, они пишут. Правильно, Ирина? Да-да-да, они, они mm -hmm. хулиганят на экране. Mm -hmm. Ну, -у. видимо, Ирина приучила не хулиганить. Итак, вопросы еще. Угу. Вопросы по датам, да, по, про даты. Итак, какие у меня есть варианты? Во-первых, есть ли здесь желающие участвовать в тренинге Памира? Я сейчас напишу свой имейл и попрошу сделать следующее. Если есть участники, которым действительно очень хочется участвовать в тренинге по миру, в практическом, неважно, это будет одно занятие, два, три или все четыре, можно вообще выбирать как конструктор. Можно написать мне, что вы действительно готовы, и я покажу, какие варианты. И обязательно, конечно, всем в любом случае буду еще писать, о них рассказывать. И тем, кто захочет прийти на этот тренинг, я предлагаю промокод по промокоду Десять процентов скидки. в я ближайшие выходные не... я приглашаю всех коллег на другой тренинг это полный интерактив там довольно большой список платформ которыми мы оперируем порядка 10 пробуем платформы показываем как их свести в единую систему и э, на 30 штук мы я даю инструкции инструкции и вот списком с функционалом и э, если у вас а... возникают вопросы какие-то более частные или более общие по доске мира, обязательно обращайтесь. Если у вас возникают вопросы по тренингу, тоже пожалуйста. Ну что же, на этом мы с вами тогда прощаемся, если больше вопросов пока нет. И будем на связи в чате и в почте. Большое спасибо, что вы пришли. Всего хорошего.